Сегодня мы рассмотрим как откалибровать стабилизатор на DJI Osmo Pocket. Есть всего два способа простых и тем не менее о них стоит упомянуть, так как немногие знают, что можно откалибровать как из приложения, так и напрямую в самом DJI Osmo Pocket. Поехали. полезное видео можете оставить свои комментарии поставить лайк ну и если хотите подпишитесь на канал всем пока